Здравствуйте. Сегодня у нас экспертно-аналитический клуб на тему опросов в ЦИОМ. Длительность мероприятия будет два часа. Первый час спикеры будут отвечать на заявленные вопросы, а второй час у нас отведен на дискуссию. Наш сегодняшний спикер это Геннадий Коршинов, кандидат в социологии, экс-директор Института социологии НАН Беларуси. Геннадий, добрый день. Андрей Вардомацкий. Руководитель Белорусской аналитической мастерской. Андрей, добрый день. Приветствую. Рыгор Стопеня, директор Четом Хаус Беларуси Нишатив. Рыгор, привет. И Оксана Шелест, аналитик Центра европейской трансформации, кандидат в социологии. Добрый день, Оксана. Добрый вечер всем. Напоминаю, что мы ведем видеозапись, и у нас по-прежнему применяется правило Четом Хаус Такие фрагменты выступления будут вырезаны из видеозаписи, так что если вы хотите сказать что-нибудь не под запись, то, пожалуйста, дайте нам знать, тогда остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу цитировать не нужно. Также у нас доступен живой перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас на английском, то, пожалуйста, переключитесь в настройках Zoom. И передать слово с модератору Вадим Можейко. Вадим, пожалуйста. Да, Спасибо, Антон, и добрый день, добрый вечер э, всем, кто нас э, смотрит, кто участвует в нашей дискуссии. Э, действительно, как бы тут э, вчера обсуждали в Фейсбуке, что сегодня нам удалось собрать такой просто непосклон звезд русской социологии, не побоюсь этого слова, э, поэтому я уверен, что у наших участников будут в том числе вопросы, может быть, во второй части, и не только связанные с целомом, но грех, что называется, как рядом такие социологии, чего-то интересного не обсудить. Поэтому да, вопросы можете описать в чат, можете потом себе записывать, чтобы потом поднять руку и самому задать. В общем, все это будем следить. Но для начала действительно обсудим эти данные в ЦОМ, потому что я бы сказал, что данные опроса в ЦОМ действительно... Ну, может быть, не, не слишком похоже на такое типичное, типичное то, что можно представить, когда мы думаем над таким официальным российским вопросом. Это не данные о том, что Владимир Путин значит, на коне и самый популярный политик на свете, а «Дриз России» все вокруг поддерживают. А как бы наоборот, эти данные не выглядят так, так бравурно, и оппозиционные политики популярнее, Uh, рейтинг у Путина получается в Беларуси вообще, прямо как у Зеленского, страшно сказать, для российской аудитории, uh, к Украине даже лучше относится, чем к России. Uh, в общем, данные не такие типичные, поэтому интересно их обсудить. И, наверное, первый вопрос, который я хотел бы uh, задать всем спикерам, uh, напомню, у нас в традиции будет три вопроса, и каждый сможет на каждый ответить. Uh, поэтому начать хочется с того, uh, что вообще мы можем сказать о данных в целом, и с того, что мы видим. Понятно, что мы не знаем каких-то, может быть, инсайдов, не знаем, в общем, о том, как это проводилось или не проводилось. Но, давайте исходя из этих данных, из того, что нам доступно, насколько это вообще похоже на настоящее и методологическое корректное исследование. По крайней мере, вот так сформулируем осторожно, насколько это похоже. И в таком случае, давайте, чтобы все, все успели, будем стараться более-менее в районе пяти минут выступать. И тогда, Андрей, пожалуйста, нужно начать с анализа того, насколько все это выглядит похоже на реальность. Спасибо за слово. Ну, я имел бы в виду, так сказать, сделать вначале такое некоторое вступление, для начала. Оно касается соотношения общественного мнения и больших политиков, либо большой политики. Различные есть формы здесь. И первая форма это соответствие общественного мнения и принятого большого политического решения. Или там группы больших политических решений. И что происходит в этом случае? В этом случае большой политический лидер говорит, что это не мое решение, а этого хочет народ. Вот так народ, так народ хочет, и поэтому я делаю так. Вот это такой простой и ясный случай. Второй вариант. Общественное мнение не соответствует принятому политическому решению. В этом случае два варианта происходят. Осуществляется, проводится массированная медийная кампания по видоизменению общественного мнения и приведение его в соответствие с принятым большим политическим решением. А второй вариант указывается, что либо ситуация подается таким образом, что общественное мнение – это еще вот просто массовое сознание, оно не образованное, не информированное достаточно для того, чтобы адекватно реагировать, да? значит, на данное решение, понево, понимать его правильность и, там, не знаю, потрясающую гениальность. И тогда лидер, который, как это так сказать, считается априори, обладает большей полнотой информации, большим опытом и политической прозорливостью, да, стратегической, объявляет свое решение как более мудрое, чем мудрость всего вместе взятого народа и только, и только ему, так сказать, ведомым историческим, ведомым историческим закономерностям. Это вот таких три типа классических типов взаимодействия большого политика и общественного мнения. И сейчас понятно станет, почему я об этом говорю. Вот на наших глазах то, что произошло с опросом в ЦОМ, это возникновение еще одного вида типа взаимодействия лидера, большого лидера. И общественного мнения. Это такой модерновый вид, да, когда э, общественное мнение используется для обмена сигналами, политическими месседжами э, между лидерами. Один лидер говорит другому в терминах общественного мнения, что твои планы не соответствуют структурам общественного мнения, которые вот сформировались и существуют, или твои решения, либо так, твои решения, либо политическое поведение мне мешает. А, мешает, потому что общественное мнение совсем другое. И вот этот современный, модерновый вид взаимодействия, и мы имеем в случае с опросом в ЦИОМ, который вот будет обсуждаться. Один лидер посылает другому не голубиной почты, как это было раньше, в средние века, или не в результате телефонного разговора, как это было и происходит. А таким образом, что, месседж посылается в терминах социологических цифр. Какие же это месседжи? которые вот, прочитываются в вопросе, который выслал Путин через ЦИОМ господину Лукашенко. Месседж первый. Твой рейтинг столь низок, что ты на нем не удержишься. Твоя сила не твой рейтинг, а я. Вот. Поэтому слушай меня и делай то, что говорю тебе я. Транзит власти с твоим участием под большим вопросом, поэтому слушай меня и следуй линии, которую я предлагаю и задаю. Месседж второй. Мне, может быть, гораздо лучше иметь дело не с тобой, а с твоими оппонентами. По той простой причине, что у них больший рейтинг. Месседж третий. Транзит власти с твоими друзьями, твоим окружением тоже проблематичен, потому что ты и, и ты сам, и твое окружение имеют большие негативные рейтинги, большие негативные рейтинги, чем имеют твои оппоненты. Ну, Четвертый месседж. Мой рейтинг внутри Беларуси падает. Даже госпожа э, Меркель, так сказать, уходящая на излете политической карьеры, ну, на красивом излете политической карьеры, имеет больший рейтинг внутри Беларуси, нежели я теперь, хотя всегда раньше было наоборот, я имел всегда. Самый больший рейтинг внутри Беларуси среди зарубежных лидеров. Так нужно ли мне тебя поддерживать? Ну вот такие были месседжи, которые, как мне кажется, прочитываемы из той цифровой информации, которая на самом деле является новой формой коммуникации между лидерами. Можно прочитать. Спасибо. Да, Андрей. Спасибо. Сразу, сразу видно, Андрей привыкший как-то самому решать. Андрей решил своего рода отвечать не на первый вопрос, а на второй. Он, он ответил замечательно, но я все-таки постараюсь настаивать и продолжать задавать первый вопрос и попрошу тогда ответить на него. Геннадия Коршунова. Насколько все-таки вот эти вот данные, эти месседжи, тем не менее, насколько эти данные похожи на настоящее методологическое корректное исследование. То есть это просто те данные, которые, вот, исходя из этой логики, как только что Андрей хорошо обосновал, исходя из этой логики, просто Путин нарисовал те цифры, которые ему было удобнее, чтобы обосновать вот такие вот раз, два, три месседжи, или это исследование, в общем, похоже на методологическое, корректное и, похоже, что правда отражающая белорусскую реальность? Добрый день. Ну, начнем с того, что, скорее всего, это реальные данные. Скорее всего, такое исследование действительно было, да, потому что, ну, мы знаем, профессиональное ассоциологическое сообщество знает, что благодаря возможностям цифрового мира провести исследование в любой стране, и с другой стороны, технически достаточно просто. И мы знаем, что в 2020 году серия таких исследований белорусского общества со стороны России она была. Поэтому в самом факте проведения такого исследования силами ВЦО ничего удивительного нет. Дальше. Если мы говорим про методические особенности проведение исследования, ну, там ничего выдающегося, э, как с точки зрения, скажем, того, что вызывает вопросы, либо того, что вызывает восхищение, нет. Это достаточно стандартный инструментарий. Другое дело, что там, конечно, показали, или так, допустили слив далеко не все анкеты, очевидно, нам показали то, что хотели показать. И еще один момент, который вот с методической точки зрения обращает на себя внимание, это выборка. Да? В ЦИО сделал исследование по крупным городам. Очевидно, ну, это общеизвестная штука, что чем крупнее города, тем больше протестный потенциал. То есть сконструировав выборку таким образом, исследователи... Я подозреваю, что сознательно пошли на получение информации, в заведомо невыигрышном свете для режима. Ну, то есть установка была на более такую демократическую аудиторию. Вот, я бы вот на эти факторы обратил внимание. И если кратенько резюмировать, да, это стандартное исследование. Ничего особенного нет ни как в методике проведения, ни как в самом его факте. Некоторые моменты склоняют нас к мысли о том, что слив этой информации был запланирован. Но в целом данные, что очень хорошо, они согласуются и с теми данными, которые практически в то же время получил Chatham House и с теми данными, которые практически в то же время получил немецкий ЗОЭС. Данные друг друга подтверждают. Фактически это такой эксперимент, проведенный тремя независимыми друг от друга исследователями. Данные согласуются, что говорит о том, что ситуацию каждой из исследований отражает плюс-минус объективно. Спасибо. Да, Геннадий, спасибо. Геннадий очень так хорошо подвел к следующему нашему спикеру, потому что раз уж прозвучало исследование о логично тогда обратиться к тому, кто эти исследования нам замечательно проводит и нам всем эти данные поставляет, к Регору. Рыгор, смотри, действительно, вот обратили внимание на выборку, и получается, хотя, с одной стороны, мы много видели такого значит, подхода, что критики исследования счетом хаос: мол, да, вот раз это интернет-опрос, значит нет деревень, значит вот, чего-то не хватает, а при этом, получается, так понимаю, в целом сделал выборку как раз еще более крупных городов, насколько я понимаю, о чем делают в счетом хаосе, и при этом данные все равно согласуются. А, то есть, может, получается, нет такой и, и проблемы с этими городами, там, у там, меньше, не знаю, там, Совсем всеми уж с городами до 10 тысяч, и не сильно это влияет. И как тебе, исходя из того, как ты сколько уже работал с этими онлайн напрачниками, как тебе видится, насколько в этом плане да, реалистичные полученные опциово данные презентованы? всем, вечер, великий Вадим. Я понял, почну с того, что я все таки не социолог, и мне, мне приятно, что меня запросили посетить социологами. Я по эдукации международник. И это в принципе. Такая профессия, издеваемся паразитами, мы паразитируем на всех видах иных наук. И вот поможешь, и сегодня как... немножко паразитируешь. Да, и, и тому я как бы, я понял, а, хотя бы на пяточку дороговать на твои уступные слова, а, там, как бы про российских социологов, какие да, извини, отримлюсь. Но сам речь, я как бы в некой ступени все-таки чужий социолог, человек в супольности, да, и я, я не бачу, как никто негативно спрымал российских социологов, у количества негативно спрымал в ЦИОМ, ФОМ, Леваду, табаку все ж таки личится, что все ж таки это люди, которые больше меньше за отказывают за то что я не робить, да, Тобак я хотя бы у вас гэтак Другой думаю, важный момент, что насколько Россия проводит исследования в Беларуси, ну, в принципе, у России есть любого сырота политического класса, гэтак я могу, веду, Продцесс, да? У России есть любой политичный класс, удастся социология. Иные, это правда, ей любят. Иные считают, что это важный элемент принятия решения, замерить, померить, сказать. Так у них, так само, что бывают некие выборы. Зразумело, что там и так само это, креативно подходит под лик голосов. Але, в принципе, все одно, они повинны неким чином больше меньше креатив триматься неких мерках. И ответные, они проводят исследования и, разумеется, в принципе, что И я не то что это робится в Беларуси. Они, я думаю, робили 20 вот год, натурально. И теперь протягиваются это робить, потому что и референдум не в забаве а после референдума будет 23 вот год, после 25 -й. по факту, я думаю, что мы повинны быть с сахаром седовыми, что это это исследование будет у вещи проводиться в Беларуси и, повидать, они будут... раз на некий час, может быть, будут усплюватся. Да. Типо подобного этого совранные исследование, я думаю, что это подобное Конечно, я не хотел бы там что-то там, клясться там и так далее, да. Мы не бачим целком презентации мы не бачим что там як там нале лишь бы это, которые там есть, они подобные. Может быть не цалком, можно там что-то подкрутить и так далее. Но оно подобные. подобное. Это, например, те ты самые лишь бы, какие есть у меньших социологов, про разные иные там что панели, телефонники и так далее. То ожидании можно в принципе найти там нечто что-то такое. Подобное. Я думаю, что, калик, знаете, чему они брать браецто тысячники? Это может быть по разным. Это может быть связано просто с некими техническими мощностями, которые есть, чтобы выращивать или попасть и произвести. Тем больше коллеги это делается для своей аудитории, для закрытой аудитории. Я могу целиком себе увидеть, что они делают шмат розных. То, это может быть и онлайнники, и телефонники, онлайн, и, телефон, и фокус-группы. Кины замеряют с разными шляхами и отповедно, когда ты замеряешь это каждые два-три-три там раз на месяц с разными методами, ну, ты просто по-разному хочешь глядеть на этой лечбу по-разному их оцениваешь. Домой я не думаю, что тут нечто есть надзавычайное. Вы решили просто сделать так, а не иначе ранее как бы я докладывал, они работили где-то простые шоу. Теперь они работают где-то Это безумно есть разные варианты, да? Кем можно подыкуировать? Тому я думаю, что тут я бы не шукал там никаких там особливых, так сказать, никаких тайных причин. Просто как бы была мощьность в большей разнице В принципе, я отказал на Пытание про методику, насколько это корректно, некорректно, ну, как бы, но проблема в том, что мы не бачили как бы, слайда с методикой, поэтому, ответственно, <смех> она не повинна выходить там, уже так долго в эту дискуссию, Но наблюдая, что это было. Да? Ну вот, на этом, в принципе, я думаю, я закончу. И я Да, благодарю, и да, мне кажется, как раз хорошо ты сделал такой врую, в том числе связанный в целом с тем, как социологии подходят в России. И да, это может быть и, да, не вопрос уже сугубо внутри внутрисоциологический, но тоже важный для понимания того, почему, в общем, довольно реалистично, что просто такой проводился. Ну и действительно, конечно, мы... Мы видим социологии, видим методологии, а даже если бы в этом сливе была какая-то страничка, то всегда сложно было, условно, мы не можем гарантированно сказать, что она точно касается этого исследования, а не в с пылка. Но да, вот говоря о методологии, задавая этот вопрос, все этот вопрос мы формулировали еще до того, как появилась вот эта информация о будущем исследовании там ЭКООМа, которому там, как, значит, приписали институт социологии белорусский. И вот мне кажется, это как раз яркий пример того, когда... Вот тут не то, что не видя методологии, даже еще не видя ответов на вопросы, но уже просто глядя на саму анкету, мы вот и, вот, и от Геннадия Коршинова, и от Филиппа Беканова, мне кажется, мы видели прекрасные разборы насчет того, почему уже по самой анкете понятно, что исследование ЭКОО будет совершенно манипулятивно. То есть там, в общем, даже не видя ответов, уже многое было ясно. Но, как мы видим, с исследованием ФЦУМа такого мы сказать не можем, и все выглядит гораздо лучше. А, ну и, как говорится, лазбот-нуклеист, я хотел бы дать слово Оксане Шелест, которая, в отличие от РГОРа, который проведирует, Оксана как раз э, занимается социологией профессионально. Э, поэтому, Оксана, какое, какое мнение насчет вот этого исследования, того, насколько эти цифры реалистичные, насколько оно в целом проведенное, в общем, правильно, из того, что у нас есть информация о нем? Ну, давайте я обозначу, наверное, несколько контекстов, которые, как мне кажется, ну, очень важны вообще для восприятия всей этой информации как таковой. Во-первых, это то, что с моей точки зрения этот вброс, слив или как бы там ни назывался, в белорусском обществе сильно переоценен. Меня, честно говоря, когда позвали на эту дискуссию, я слегка удивилась, потому что мне казалось, что ну, вот мы как-то уже разобрались с этим всем, ну и, собственно, забыли и пошли себе дальше вот но, тем не менее, тема остается интересной, полезной, важной для кого-то. И я думаю, что это, конечно, ну, такое влияние России в нашей голове, потому что все, что происходит в России с российской стороны, считается для белорусов очень значимым, хотя, имея возможность в том числе, обсуждать данные исследования, которые мы можем обсуждать, гораздо более разумно и ну вот имея в том числе представление отношения про то как бы как они проводились можно спросить у разработчиков как они их проводили и так далее и так далее мы все еще продолжаем обсуждать вопрос в целом который то ли был то ли не был то ли он чему-то соответствует то ли чему-то не соответствует это конечно немножко печально а с другой стороны я понимаю почему это и не только потому что мы никак не можем избавиться от России в собственных головах но и потому что изучение общественного мнения, вопросы, которые связаны с изучением общественного мнения, уже давно в нашей мире стали таким своеобразным оружием информационной войны, особенно там, где мы действительно имеем очень ограниченные возможности и очень ограниченный доступ к ну, такому реальному, релевантному знанию, когда то, что мы с нашими инструментами, ресурсами делаем, оно все равно ну, как бы никогда не может претендовать там, на... Окончательную результативность, окончательную значимость, и поэтому вот в этой ловушке как бы собственного незнания всегда ну, как бы, наступаем на эти граны, то есть всегда, всегда вынуждены искать какие-то источники. И я думаю, что то, что такого рода средства используются, в том числе могут использоваться нашими российскими врагами, недругами людьми, партнерами, как угодно называть, это тоже понятно. Но, честно говоря, что касается именно этого опроса, именно этих данных, данных в ЦОМа, я бы относилась к этому вопросу как к опросу, а к сливу как к сливу. Мне, честно говоря, достаточно, ну не знаю, может быть, конечно, я что-то недопонимаю в конспирологии, а мы тут в этом месте все начинаем заниматься конспирологией, рассуждая про то, кто, куда это слил, зачем, с какими целями, поскольку реальных целей мы не знаем. Но если вы заметили, то в этих данных достаточно много действительно не очень приятной информации не только для белорусского режима, но и для российского руководства. И антирейтинг Путина, и, скажем так, отсутствие энтузиазма белорусов по поводу белорусско-российской интеграции, которые есть в этом вопросе и подтверждаются этим вопросом, они, в общем, ну так сомнительно, прямо скажем, чтобы имело смысл сливать эти данные для Кремля, для самого Кремля. Поэтому в том, как представлены сами данные, это вопрос, ну, никаких особенных как бы, проблем найти невозможно. То есть они представлены хорошо, красиво, профессионально. Там нет таких косяков, которые допускают ЭКОМ и прочие разные псевдосоциологи, которые ну, действительно просто не могут профессионально изобразить такую картинку. Хотя, с другой стороны, мы все понимаем, что как бы, для человека, который ну, как бы имеет определенный уровень профессионализма, изобразить это на самом деле тоже не тяжело. Я не думаю, что у России, как бы у ЦОМА есть какие-то проблемы с доступом к полю, ну, то есть к тому, чтобы иметь возможность изучать общественное мнение Беларуси. Поэтому я бы относилась к этому опросу как к опросу. А к сливу как к сливу. То есть его кто-то слил, а как и с какими целями, в общем, нам неизвестно, и я бы особенно не гадала. А вот что из интересного мы из этого можем извлечь, если мы ну, не только относимся к этому как к информационным войнам там, или большим играм больших людей – то это две вещи, и это две очень разные вещи. Первое – это то, что говорит о собственном состоянии белорусского общества. И да, действительно, в этом месте нам очень важно, что эти данные очень сильно коррелируют, если там не совпадают вообще там буквально по деталям, с теми данными, которые мы имеем из других источников, из других источников, которым мы имеем больше доверия, больше доверия, чем к российскому в целом а второе, как бы то, что я думаю, никто особенно как-то не замечал не подчеркивал, но мне кажется, что это тоже интересная тема для размышлений это то, что, собственно, интересует российских социологов. Потому что если вы внимательно посмотрите, как бы на те данные, которые, по крайней мере, попали к нам, там есть как бы, всякие разные интересные моменты. Понятно, что их интересует информационное настроение, понятно, что их интересует уровень доверия к белорусской власти и к государственным институтам, которые. Не то чтобы ниже Плинтуса, но достаточно низок на сегодняшний день. Одна из таких забавных деталей, я бы сказала, это то, что по политическому лидерству, кроме доверия к Лукашенко и оппозиционным политикам, их интересует доверие к людям из номенклатуры. И если вы заметили, то первой волны мы не видели, но во второй волне их стало больше. То есть если там в первой волне, судя по всему, были вопросы про румыса и Головченко, то потом начали изучаться в том числе рейтинг Макея Качанова. То есть вот этот ну, поиск людей, которые, на которых можно было бы здесь поставить, он как бы есть. Но очевидно, что общественное мнение Беларуси не позволяет на них поставить, поскольку там эти рейтинги все как были высоки, как бы так и остались. Вот на эти бы вещи я обращала внимание, если мы всерьез относимся к этому всему, к этому опросу и хотим из него что-то понять про самих себя, а не только про там, ту большую игру, которая ведется с помощью него. Спасибо. Да, спасибо, спасибо, Оксана. Действительно, мне кажется, что это интересная мысль, как обратить внимание, насколько да, расширяется, получается, этот круг номенклатуры, которые значит, в России присматриваются, значит, пытаются проверить, что вот к этим нет доверия. Ну, может, к этим есть? И к этим нету. Это любопытно. Вот, да. Что касается, да, насчет. Переоценки происходящего в России, да, иногда причина в этом. Хотя во многом, мне кажется, если бы там логистически можно было провести эту дискуссию там, 10 дней назад и не было еще потока дел, возможно, можно бы провели ее еще раньше, но когда-то еще реальность расписания, это тоже есть. Наверное, мне кажется, еще мы более чем ясно разобрались с тем, что данные вполне похожи на реальные, вполне цифры в целом бьются с цифрами других опросов. И во многом мы уже начали обсуждать второй вопрос насчет того, почему данные сейчас появились. И поскольку Оксана, в общем, прямо сказала, что не хочет гадать, почему этот вопрос сделали сейчас, Андрей Петрович, мне кажется, в общем, по сути, как раз и начал с этого ответа, почему они сейчас появились. Поэтому я тогда, наверное, этот второй вопрос сразу хотел бы задать Геннадию и Регору почему, почему все-таки данные могли появиться и сейчас. Помимо да, версии, которую вот Андрей Петрович предложил, какая еще может быть логика? Почему эти данные появляются сейчас? Тем более, что, в общем, мы видим, что, если опять же верить в СОМО, получается, были эти волны и раньше. И, в общем, ну, мотивация Путина просто сказать «Лукашенко, смотри, доверяй мне, делай, как я скажу», ну, в общем, вроде бы эта мотивация так она, в общем, актуальна и полгода назад, и будет актуальна через полгода. В чем, может быть, смысл именно сейчас вот такого вот броса? Ну, туда, здесь можно это рассуждать только чисто спекулятивно, да, потому что тяжело предположить более конкретно, но единственный вариант, вот, который приходит в голову, это попытка надавить. Да? Более конкретно, что-то говорить на самом деле крайне сложно. Мы видим верхушку айсберга в отношении вот этих двух политиков. Фактически там созванивались, не созванивались, очень часто созванивались, очень-очень часто созванивались, наоборот, наступило охлаждение в отношении. все. Что они обсуждают, как они обсуждают это все на грани, сли... на грани сливов, опять же. Поэтому единственное, что можно говорить, вот как мне представляется, да, это была попытка давления. Да? В том числе получается на уровне выкладывания информации не самой лицеприятной, не самой полезной самой России. Может быть, это вариант не то чтобы девальвации, но такого легкого охлаждения самой тематики союзного государства. Когда очевидно, что белорусам это неинтересно, когда происходит охлаждение плюс-минус по отношению к самой России, к Путину и так далее. Но опять же, это вот все на грани спекуляций, можно этим продолжать заниматься, но сложно. Я бы зафиксировал только просто момент воздействия информационно-психологического на оппонента со стороны России. Все. Да, Геннадь, спасибо. Ну, Рогор, ну что, я покольки ранее на социологии, а теперка можеш аддуваться за политологию и политический анализ. Чому эта да, дадзина укинута именно в этой теперь? А, мы не ведаем, а, там, у, нас, у нас нема транскриптов разговора Путина и Лукашенко, с конечно, было проанализировать анализовать значно зекарей, але с того, что маем и с того, что прогнозуем. А, и почему это указалось, ну, и, что, я типа уплываю на что Дякую, Вадим. Я думаю, что ну, есть два, два основных варианта, так, что это некий металлокированный кит и что это просто хаос. И я думаю, что я ближе до варианта хаоса, сходящего с того, что это не целкая презентация, это презентация, какая моя разная, самая как прихильная до России, так и прихильные до России, что это некие особенные слайды, что это сайт как бы Ходорковского, Плюс то, что, видать, теперь пересылается между людьми в связи с как бы, коронавирусом и которые есть, так сказать, по сустречах в темнику России, то просто пересылается в фильме шмак разных слайдов один-одному. И я думаю, что шмак разных слайдов могут в своем жизни бачить. И для меня абсолютно не диво, что в этой злию отбился и просто кому стя эта трапила, кто захотел в это увлекаться, я а видел, что в этом может быть цекала аудитория. К тому я помимо вариантами, что это может быть на ракете и хаос, я почему бы не выбрал бы хаос, но ну, или знош, как бы, я не думаю, что тут варта я говорю, одну ставку и заставаться верным, где ты оставался там долго некий час. Чтобы... Это просто отбылось. Ничего извыше важного в этом я тут не вижу. Слушай, ну да, дорогие, да дорогие, да интересно, потому мы сейчас выся берковывали, что я как только быть это все отбывается, да, чисто Россия и Киравана. А, Знаешь, так, может, короткая презентация на сайте Хадраковского, может, это далеко не то, что с, с кремля и все. Слушайте, может, дополнительное питание? Когда мы уже мы обмеряем ситуацию не в ДНК, а в Укиде, а в Кырху, прошел час? А как решаешь, тебе... а как решаешь, как по плывам, как по плывам, каким шином угатывают Укид на вообще, на то, что после него происходило в белорусско-российских отношениях? дочинениях? Когда мы говорим про тиск на, как сказала Аксанция Геннадьевска, про момент такого психологического тиска на партнера, то я держался за такой хэшто. У тебя, я на почту, там, Путина и Лукашенки, те могут на что-то поуклать, и и Я думаю все-таки, что Александр Лукашенко это тот человек, который славится своим пренебрежительным, греблевым ставленным для социологии, там я себе слабо могу увидеть, как бы там могло повплывать неким шином на его психологию, неким шином могло его раззадорить и так далее, я думаю, что для его и для працанников беларусской кировной системы не секрет, что Россия проводит социологические исследования в Беларуси, и я думаю, что это не секрет для его, что россияне ведутся саправданную вы выбору 20 -го года, а не то, яке он сам себя намалевал. Тобак он с этим живел уже некий час. И, и отповедно, кали что з'являются публичные просторы, я не думаю, что это для его великая проблема. Он может прийти и сказать, что, видать, Меркель больше популярна, чем вы, вы влияете, информация поступила. Я, я не, не вижу вот, какой-то э, взрыва, да, который мог бы там нечто отбыться, что вот такие дадзины изъявились. Но в принципе, знаю, это не те дадзины, которые являются нечем аж э, э, вельми неизвечайным удочинением для, для Беларуси. Иные по судности повторяют больше-меньше то, что и так видом. Да. Да, yeah, день. Okay. Uh, ну что, может быть по этому вопросу все-таки у Андрея или у Оксаны есть что-то, что хотелось бы добавить, потому что, хотя вроде бы Андрей все сказал, а Оксана сказала, что не хочет спекулировать, но может после, uh, после того, что сейчас прозвучало, есть какие-то мысли, да, вижу, Андрей включил камеру, Оксана машет рукой, да, давайте, Оксана. Ну, я могу поспекулировать на самом деле, правда, мне интересно, ну вот как мы сами вообще про это все мысли, мы сами про все это думаем, то есть мы не можем поверить, что в России кто-то реально слил эти данные. Слил не в смысле слил Кремль или там по загаду Кремля, вот, а действительно нашлись люди до Чернова, которые действительно просто взяли и выложили это в сеть, вот как делают сливы киберпартизаны. Это, конечно, забавно, то, что мы вот совсем думаем, что в России ничего живого не осталось. Но если рассуждать об этом ко, как о все-таки действия Кремля, хотя я повторюсь, мне кажется, что оно не очень рациональное в, в, в данном случае, то я бы рассматривала это все в, э, ну, вот в логике того, я бы не назвала это даже давлением, я бы назвала это троллингом некоторым, да, то есть публичным троллингом, который э, там, Путин периодически применяет по отношению к Лукашенко. И мы как бы видим много фактов этого троллинга, и... Они там более масштабные, менее масштабные, более подготовленные, менее подготовленные. То вот тут мы данные какие-нибудь подкинем, то там интервью с Тихановской устроим, то на диалог с оппозицией а Вот Очевидно, что это ну, такие проявления, э, с одной стороны, э, ну, как бы некоторых таких вбросов э, для реакции, которые требуют реакции, ну, возможно, э, каких-то там внутренних договоренностей между этими двумя людьми которые, скорее всего, начались еще в августе по поводу того, как дальше должны развиваться события в Беларуси, поскольку очевидно, что то, как они развиваются в Беларуси сейчас, как бы не устраивает даже Путина. И понятно, что там этот какое-то подталкивание к наведению порядка, либо транзиту власти, либо еще чему-то, оно как бы идет постоянно. И время от времени для этого предпринимаются в том числе ну, вот какие-то такие публичные ходы, которые должны там, на что-то намекать или что-то раздражать. Вот, собственно, в такой логике, если мы рассматриваем это действие в такой логике, хотя я еще раз повторюсь, что мне как бы не очень кажется это правдоподобным, но тем не менее, в такой логике это действие имело бы вот ну, такой же смысл, как и все действия такого рода за последний год, которые есть. Спасибо. Андрей? Ну, три таких ремарки можно сделать. Вот такой этот аспект не прозвучал. Говорилось, и все с этим согласны, что данные в основном совпадают с теми, которые были произведены вот примерно в это же время различными социологическими службами из разных стран и так далее. А вот вы видите, получается, что в ЦИУм, если мы его данные признаем, повысил доверие к негосударственным социологическим службам. Вот такой, такой вывод тоже можно сделать. Вот. Ну, у меня тут и личное даже какое-то есть, какой-то момент был такой эпизод в истории измерений, когда в девятнадцатом году в течение месяца произошло падение, так сказать, ориентации на Россию в рамках вопроса в каком союзе вы хотели бы жить европейском или российской федерации и последовал ответ, так сказать, или там ремарка со со стороны соответствующих рефлексирующих идеологов, которые сказали, что вот так сказать, Вардомацкий продался, значит, в Варшаве. Вот. Ну, вот мы видим, что в ЦИОМ, оказывается, тоже, значит, как-то как -то так сменил свою геополитическую ориентацию, да, дипломатическим языком говоря. Что касается того, делалось ли это исследование, я думаю, делалось. На самом деле, история Изучение российскими социологическими службами общественного мнения в Беларуси большая, длинная и очень плотная. Вот. это делается регулярно различными службами, по, так сказать, по различным э, заказам. Исследования как количественные, так и качественные. И здесь в этом смысле есть две страны, которые наиболее плотно делают исследования социологические в Республике Беларусь это Россия и Соединенные Штаты да? то есть история такая есть и это просто один из как бы один из эпизодов одна из точек измерения белорусского общественного мнения российскими службами которые это, это, это так сказать, делают регулярно я подчеркиваю и количественные и качественные ну и, Два слова о том, что такое вообще, так сказать, э, в сказать, Это Это очень профессиональная служба э, с сильными, э, продвинутыми полевыми людьми. Э, мировоззренческий аспект мы не обсуждаем, но что касается технической, тех, технологической, части материальных возможностей, так сказать, skills, все там нормально. Мировоззренческую часть мы не обсуждаем. Вот, кстати говоря, если говорить о технических возможностях в ЦИОМа, да, вот как вы думаете, с какой частотой делает в ЦИОМ общероссийские опросы, общенациональные? Я уже на этот вопрос отвечать не буду, а то я знаю, для... сколько. Да, так вот, чтобы не затягивать в паузу, отвечу ежедневно ежедневный общенациональный опрос, ну или скажем так, были такие периоды, когда он делался, да, с объемом выборки 1600 респондентов. Это большая выборка, чем Беларуси, ну по той по простой, понятной причине, что это несравнимо гораздо более гетерогенная. Население в России, чем в Беларуси. Но вот с 1600 респондентами в ЦИО технически и профессионально в состоянии это делать, да, и, и жители России, да и мира, могут знать, так сказать, об отношении, там не знаю, к цвету носков той или иной политической фигуры. Вот такие возможности так сказать, имеет в целом ФОМ сильный и, и Левада. То есть российская социология она сильна. Кстати говоря, именно, именно через Россию пришли западные технологии, в свое время, в начале 90-х, да, по выборке, анкеты, которые просто шоковые были, когда увиделись анкеты западные, которые через Россию пришли, по сравнению с теми, с которыми работали вот в свое время в Институте социологии и так далее. Ну, вот такие характеристики. Спасибо. Да, спасибо. Вот Андрей Петрович, сразу видно, настоящий рок н и бункарь. В начале первого вопроса ответил на второй, а в конце второго вопроса хорошо ответил на первый. Это я понимаю. Ну, а теперь мы да. все-таки переходим к третьему вопросу. Здесь такие вопросы уже не пройдут, потому что остался только один из тех, которые у нас были в анонсе. А дальше, напомню, у нас будет возможность вопросов и комментариев от наших участников. И мы уже сейчас во время обсуждения обращали внимание, что, очевидно, это не все данные, которые были опросом в целом получены, и показана какая-то только часть информации, в общем, ну, либо ту, которую заходили показать, либо наоборот, просто та, которая рандомным образом утекла в сеть. Но как бы там ни было, и в том и в другом случае мы получаем ситуацию, что этот опрос в целом, если смотреть только на него, в нем как бы не хватает всех данных для какого-то полного понимания ситуации. И раз уж мы, в общем, более-менее консенсусно сошлись, что эти данные в ЦОМа, они вполне коррелируют с данными других опросов, и что Хауса, и Зойса, и других нам доступных данных, давайте тогда, может быть, посмотрим, что вот глядя на данные в ЦОМа, какие, какие другие вопросы и ответы, было бы интересно к ним добавить для какого-то более комплексного понимания белорусской картины. То есть, что мы знаем о настроениях белорусов по вот этим вопросам или около них, но и из других исследований. Давай, Вернер Гор, с тебя начнем, потому что ты, наверное, из всех нас, если мы конечно, все эти данные читали, но ты точно их больше, больше всех держишь в голове. Когда ты читал эти данные по ВЦИОМу, как тебе кажется, что еще интересное из данных счетом хаоса было бы неплохо вот, добавить для понимания. Вчера, короче, я не вижу тут особливо особливой нагоды про это там про проговорюсь с этой будешь больше чем то, что есть. И я бы сказал то, что они в принципе совпадают. И, как бы, когда мы поглядим на их, поглядим на иные дайзны, то тут я не вижу особливо, как бы, гэдаш, какой дискреpенсии, да, некая вот, особливо на как неким никаким их разбивать, поровновывать и так далее. То, что мы видим с российских дазных, это в принципе, то, что, как думают белорусы, в этих городах больше за 100 тысяч жероуш, это в принципе не такая уж такая великая коп из городов, которые есть в Беларуси. И, в принципе, я могу только прорекламовать, сказать, что раз в месяц у нас будет новая хвала, и мы будем очень рады поделиться ее выниками. Окей, То есть какие-то, даже, да, даже идут косвенных данных по параллельным вопросам не, не, не находишь, это было бы тут интересно добавить. Ну, например, какие-то еще... Общественные институты про отношения, к которым в Чета Хаос спрашивали, а в целом не спрашивал. А какие такие интересные вещи? Не, ну я не веду, может быть, и не пытались. Я же, что... Ну, имею в виду из того, что мы видим, да. Я думаю, уже иншай спикеры так само это сказали, я про это самого это говорю, что яны работают шмат за меру, яны работают шмат это разным за и они интересуются и, и, и глубинными разговорами, да? и и фокус группы и глубинные интервью, и телефоники, онлайники, да, то работают все шмат и по разному, и поэтому, потому что что ведешь пробовать найти зараз, если они где-то не запытались, яны не как то так это. Но я думаю, что не важно. Они, то, что им я они все запутываются. И про ставлення беларуса до России, и про ставлення до Владимира Путина, и до -то конкретных людей в России. Их, все эти речи, они за сюда обовязково проговорю в России, есть в принципе, есть эта культура папочек где все это собирается, как бы, есть департаменты, в которых эти папочки складываются, приносятся, и там люди их читают, глядят. Чтобы... Это, в принципе, их есть это культура, они это любишь, На самом деле, как бы, она надает почувствовать неправильной политичности да, в авторитарных режимах, как бы, когда ты сидишь и выручаешь некие социологические датины. Поэтому я думаю, что то, что нужно у них, у них оно есть. Когда ты сейчас сказал, что в России есть культура папочек, в первую секунду я подумал, что ты уже, ты уже начал обсуждать не социологию. А, э, хорошо, Геннадий, а есть ли что-то здесь что-то здесь добавить? Какие-то какие данные? Потому что да, россияне-то, может, спросили то, что им интересно, и теперь нет. А что-то из того, что интересно нам? Может быть, зная другие данные, они нам позволят как-то более широко взглянуть, в том числе на результаты ОПЦИОМа? Ну, например, да, там, по другим общественным институтам или по другим международным лидерам. Потому что вот Россия спросила там, про, про Россию, про Германию, про Украину. Может, у нас еще какие-то интересные данные с этим связаны? То есть ты имеешь в виду, я просто до конца все равно не понимаю вопрос, ты имеешь в виду, что бы еще надо было бы спросить из того, что мы не знаем? Нет, я имею в виду наоборот. Что еще из того, что мы знаем, было бы интересно держать в голове, глядя на российские данные? То есть, грубо говоря, мы смотрим, что вот там белорусы, условно, там доверяют Путину как Зеленскому, а или больше. А может быть, еще интересно подумать, что, может быть, еще белорусы очень сильно, например, доверяют Анджую Дудинки. Или наоборот, может быть, они еще очень сильно там, не доверяют, там, не доверяют Путину. Или, например, мы видим, что белорусы, может быть, лучше относились к Путину там, полтора года назад. А, то есть, Какие-то такие данные, контекст которых позволяет лучше понять, в что... целом. Смотри, я бы сказал, что. Э... Не очень интересно, на самом деле, вот для меня единственное было два фактора, чем мне был интересен было интересно это исследование. Первое это то, что это я использовал термин для себя как укол со стороны России. Мне больше понравился сейчас вариант троллинга, который обозначила Оксана. Да? И второй момент, что данные вот по большей части вопросов совпадают у трех, исследований, из, у трех исследований. То есть произошло взаимное подтверждение. Вот это вот было важно. А, скажем, добавить чего-то, вот того, чего нет по тем исследованиям, которые э, есть в Беларуси и так, ну, может у меня э, рубрификация осознания профессионального, но э, профессиональная рубрификация. Но от того, что есть, мне в принципе хватает. То, чего мне не хватает, целый ряд э, таких тем, но это отдельные большие исследования надо э, проводить. Вот. Э, но то, чего добавить то, что есть в этом исследовании в ЦИОМа, для меня в принципе ну, более чем, потому что важен был скорее сам факт и совпадение по ключевым позициям, нежели конкретные какие-то цифры, конкретные пигменты. Окей, слушай, ну в общем, я понял, раз слушай, из моего вопроса никто <сх skies> ничего не хочет видеть, давай тогда переформулируем. А каких данных вот так в теории, слава не хватает? Какие было бы еще интересно, какие-то большие исследования, э -э какие-то на близкие системы? Ну мне было бы очень интересно посмотреть, как изменилось э информационное потребление по всему обществу, да, потому что, к сожалению, сейчас очень сложно зацепить э -э не интернет, не интернет Ту часть, которая да. не подключена к интернету. Да? Мне было бы очень интересно э, замерить уровень страха, который э, искажающе влияет на ответы в современном белорусском обществе. Мне было бы очень... На самом деле, тему ну с десяток можно набросать очень просто. Мне было бы интересно продолжить исследование, вот посмотреть на продолжение исследования по телеграм-чатам, э, по дворовым сообществам. Ну, огромное количество тем, которое очень сложно провести в современных условиях, либо несложно, но долго ну, тем огромное количество. Да, именно. спасибо. Ну, раз мы вспомнили телеграм-чаты, я помню как раз, что Оксана, по-моему, у вас как раз и было же исследование, связанное с телеграм-чатами. Может, в этом контексте. Глядя, смотрим данные в целом и смотрим, понятно, что в телеграм-чат разные темы. В целом какие, какие тогда у вас возникают желания вот после всего этого сейчас, какие еще, кажется, хочется нам нужны данные. Ну, или, может быть, все-таки какие-то интересно вспомнить в контексте в целом Ну, вот я бы уже забыла, на самом деле, про фциом, потому что мне кажется, что ну вот он, там нам какие-то там. Цифры и представления, на которые мы действительно, если мы в это верим, можем ориентироваться как на профессионально полученные, и, в общем, дальше бы особо про это не заморачивалось. Мне кажется, что вот то, что сейчас важно, ну, в том числе там скорее, может быть, там напомнить или там, анализировать, как уже некоторую нашу сложившуюся историю. Это то, что показывают не только данные ЦИОМА, но и данные других исследований, которые мы видим, сравниваем и наблюдаем просто как бы за общей ситуацией в Беларуси. И мне кажется, что это очень важно как бы сейчас понимать, что за этот год ну вот, мы находимся в ситуации, в которой общественное настроение, они в принципе, несмотря на то, что мы видим ну, как-то разную динамику политической ситуации разную динамику, того, про что все любят рассуждать, как про массовый протест, протест на улицах, то, что само, собственное отношение, само распределение сил, само распределение взглядов, ценностей в белорусском обществе, не изменилось. И мне кажется, что это одна из тех тем, которые на вторичных данных сейчас очень, ну, как бы очень важно понимать и показывать. Да? И в целом в этом смысле, как бы, тоже нам в помощь, потому что Ифциумовские данные данные последних исследований показывают, что негативные оценки действия властей сохраняются, что вот это распределение или как кому-то хочется называть это раскол, хотя это ни разу не раскол, а просто разность представлений в белорусском, в белорусском обществе она сохраняется в том, что мы имеем по-прежнему такую, ну, шаткую ситуацию в которой силы распределены примерно поровну да то есть когда мы имеем там порядка 30 процентов активных участников изменений в беларуси активных участников я подчеркну порядка 25-30 процентов тех кто как бы скорее как бы за сохранение существующего порядка дел, и там еще некоторую прослойку которая с одной стороны, не готова к активной позиции и к активным изменениям, но тем не менее, в том числе, как бы не поддерживает то, что было в 2020 году, высказывается против насилия, требует восстановления справедливости, расследования вот этого всего безобразия, которое в 2020 году было и так далее, и так далее. И то, что спустя год, больше года, после как бы активной фазы вот этого вот, протестного движения эти настроения сохраняются, это много говорит о белорусском обществе. Мы также как бы можем фиксировать по данным разных опросов отсутствие изменений в геополитических ориентациях, отсутствие изменений в каких-то установках, которые вообще-то ну, вот, под влиянием времени обычно меняются. И это, мне кажется, очень важным, очень важным в том смысле, что... Это помогает нам понимать э, ту ситуацию, в которой мы сегодня все оказались, да? вот эту ситуацию, ну, как бы, некоторого цунг когда э, власть, белорусский режим, как бы белорусское общество, находится в состоянии такого затяжного противостояния, да? когда каждый из нас стоит на своем каждый из нас действует своими методами, общество своими методами, методами ненасильственного сопротивления, власть, к сожалению, как бы с помощью насилия. Но тем не менее пока ну, как этот баланс, он ну, как бы ни в одну сторону не склоняется. И мы как бы, по-прежнему в этой ситуации с цинкланга находимся. Мне кажется, это ну, как бы очень важная фиксация. И очень хорошо, что и на сегодняшний день у нас есть возможности более-менее репрезентативных исследований. Мы понимаем как бы, рамки там, этой репрезентации, но тем не менее, которые особенно, когда они проводятся в ну, такой динамической логике, то есть когда у нас есть динамика, мы можем как бы, больше им доверять, как бы чем раньше. Ну а что касается собственно конкретных задач на исследование, то мне кажется, что сегодня важно не только обще... ну, изучение общественного мнения, ну как бы как такового, да, то есть как бы распределение температуры по больнице или как бы мнений по стране, но и особое внимание как раз к вот этим активным группам либо к тем силам, которые Uh, ну, не знаю, там, готовы, настроены, устроены на перемены. Потому что вот, даже в целом понимают, что <laughs> жители больших городов это гораздо более интересная аудитория, чем население по стране в целом. Не потому, что они хуже или лучше других, а просто потому, что они более активные и как бы, ну, за их энергетикой гораздо более стоит, больше чего стоит. То есть они более субъектны, <laughs>, чем как бы, все остальные. Поэтому я думаю, что вот один из важных как бы, векторов исследований, социальных исследований, в том числе сегодня, это то, что направлено на социальные группы, то, что направлено там, на сообщества, которые организовываются и организовывались и продолжают действовать как бы, до сегодняшнего дня. То есть на те вот, ну, не знаю там участки активного, активного движения, которые как бы, сегодня есть. С инструментарием, конечно, здесь все сложно, но что у нас просто сегодня? Спасибо. Это да, спасибо, Оксана. Легкого точно никто не обещал. Андрей, хочешь еще что-то в этом вопросе добавить, или тогда будем переходить к дискуссии? Ну, пару ремарок, с позволения. А, да, главный, главный социальный факт данного исследования, просто хочу еще раз подчеркнуть, это не цифры, а сам факт опубличивания. Второй момент. Мы видим как бы совсем, совсем другую культуру использования истеблишментом социологических данных, другая частотность этих исследований. И это, в знач... кстати говоря, надо понимать, что это в значительной степени идет от лидера Путин. ГДР, молодость, когда, вот, так сказать, сформировалось это сознание, и потребность в, в том, чтобы вообще присутствовали эти социологические данные. И, кстати говоря, мы сейчас видим, как это каким-то образом переходит, переходит в белорусскую культуру истеблишмента, когда перед каждым ивентом, так сказать, проводятся большие исследования мы не обсуждаем, какие они, но вот социология задействует, задействуется. Что относительно того, что еще бы хотелось? Конечно же, конечно же динамики хотелось, хотелось бы динамики, потому знать, уточняю, интересно было бы знают ли в России динамику динамику рейтингов и действующего лидера и, значит, новых оппонирующих лидеров знают ли геополитичес... динамику геополитических ориентаций и так далее. А насчет того, что нужно было бы добавить, насчет того, что нужно было бы добавить, ну просто нет такого пункта, который бы не хотелось бы, чтобы он был бы шире рассмотрен. Что касается информации для меня лично а Вот самым потрясающим фактом из тех цифр для меня была большая ориентация на решительные экономические реформы. Вот заметьте, какая формулировка была. Экономические, не просто экономические реформы, а решительные, да, и там 70%. То есть это вообще говорит о смене такой, понимаете, идентичности белорусов, про, про которую мы все время говорили по мерковности и так далее. И никогда слово решительность не являлось, так сказать, приемлемым, доминирующим и так далее в общественном мнении белорусов. А здесь вот видите решительные экономические реформы 70%. Спасибо. Да и Спасибо, хорошо, когда белорусы еще, даже после 2020 года, мы еще, мы еще умеем сами себя удивлять. Мы еще не весь этот, не весь этот объем удивления выбрали, это тоже хорошо. Антон, я так понимаю, у нас в чате там есть вопросы, да? Спадар Юры Дракохус хотел бы задать питание, спадар Юры, Кариласку. подключайтесь. Так, сарас, привет, так. у меня питание на иноконт с месту одного отказано пару питаний в целом, але в большем роким контексте. Вот э, э, узвуствно белорусских социологов уже довольно долгий час учить, что э, ставление до России, Беларусев порушается. Ну вот за того, что Путин подтримал в минулым ходе э, лукашенко ну затмевал. Вот, але вот глядите в этом опытании в ЦИОМ больше люди звертают увагу, як там ставиться до бабарыки, я Лукашенки, а Самое важное питание. Причем с остановочным с плюсом оценивается. Это обещание полета в Белави в крым И перемога Лукашенко с Путиным. И цена на газ 127 на наступный год. Все. Это головное. Все остальное. Где же вот это вот как бы в одно Ну и я все-таки задам больше рукое такое питание. Вот мы памятаем даденый чатом хаос. Э, коли там фактически на протягу всего года, вот с Кастричника до как это, одностная большинство питания, с кем вы хотите быть, в России, с Россией с Европой, 42%, абсолютно одностная большинство, и с тем и с тем, два магнита, мы и там, и там. И я еще вижу интересную, я хотел бы, вот, может, все прокомментировали, наши спикеры, интересная речь. Вот о а питаниях в чатом хаусе людей питают, как вы ставите, э, э, че изменилось ваше ставление допустим 30% отказано. Так, изменилось, Вот Потом задают питание, а как вы его ставитесь? И там боль за полову становча, и оно стабильное, с кастричника. То есть с одного боку люди кажут, погашилось, а с другого боку, так, а как вы ставитесь? Становча ставится. Так цеполепшается. С уликом не дадено в циом и Дадзина э, Чатымхаус, или нас? Да, дякую дя Юрий. Ну что, Ровор, откажешь я, э, чему такие, такие, такая розница у Дадзина? За Россию откажете ли, Ровор? Ну, сказать ну, за Россию, это самая сенсация. Мне кажется, что с подарения Оксана первым взняла руку, и я могу после ее подать. А, да, Я, я, я, заощал, я на, на телефоне большой, только картинки четырех спикеров одночасово, там поэтому да, часам мне как убирает. Да, Оксана, колоская. Ну, вот я про данное читом хаос наверное, не прокомментирую, а про те вопросы, которые вы спрашиваете про но ну, там такие вопросы стояли. И это просто очень uh, хорошо, ну, для меня это одно из подтверждений, что анкету <смех> формулировали российские социологи, потому что там, ну, как бы есть вопросы, есть формулировки, которые белорусский, ну, вот никогда бы не сформулировал, и все такое. А проблема вивалентность как бы, вот отношение белорусов, ну, в таком массовом общественном мнении, как бы, к России, оно, как бы, ну, уже давно, как бы, обсужденная тема. Мы все как-то так это... Хотим мы этого или не хотим, но надо понять, что в общественном мнении Беларуси, как бы Россия, это такой сосед. Вот такой сосед. И даже данные того же СОМА, вот как по мне, они достаточно, ну как-то критичные уже, ну, в том смысле, что это как бы очень негативный динамик для России, потому что, если вы заметили, то даже за сотрудничество, расширение сотрудничества в гуманитарной сфере с Российской Федерацией, там что-то порядка 56%. То есть это, конечно, можно называть большинством, но это только 56%, как бы в очень невинном вопросе. Да, по вопросам там, союзного государства, рейтинга Путина и так, далее, и так далее. Все гораздо хуже. И надо сказать, что ну, это такое. Это отношение, которое как бы есть, оно остается, как бы оно очень сильно не меняется. Мы фиксировали это и в а, даже протестных опросах, то есть вот, когда мы делали проект «Голос улицы» на маршах в августе месяце, а, у нас как бы, была куча людей, которые говорили, что они отлично, ну, в смысле нормально относятся к России, Россия – это нормальный сосед, как бы мы с ним должны нормально строить отношения. А вот политика Путина вызывает как бы, вопросы и вызывает там, противоречия. В этом смысле ну вот, поддержка режима, который стал там, нелегитимным и нежелательным для самих белорусов, она влияет на отношение к Кремлю, не влияет на отношение к России. И это вообще, мне кажется, такая отличная взрослая позиция, в том числе, как бы белорусская. Вот. Саня, ну, а потом... Саня, можно одно да. выгоднее? Сказали, что люди вам отказывали, что они добро ставятся да, но ну, не ставится максимум, и до Польши, и до Австралии, и до Занзибара, до кого-то угодно. Потому что -таки вы фиксовали некое особое вставление до России в темлику и в скажем, институционных, сильных отношений с Россией. Юрий, ну для нас отношение к России всегда будет особым, просто потому что она очень близка во всяких разных отношениях. И в культурном отношении, и в человеческом отношении, и в экономическом отношении. Поэтому для нас, для белорусов, как бы всегда это отношение будет не такое, как к Занки-Бару. Оно, mm. оно, как бы, оно гораздо большими, скажем так, вещами обусловлено, гораздо как, большими факторами, гораздо больше завязаны по разным причинам на Россию. И мы никогда не будем относиться к России так же, как к занки можем начинать относиться к ней плохо или хорошо, но это никогда не будет ну, как-то равнодушие и отстраненность, с одной стороны. С другой стороны, вот то, о чем вы вспоминаете про геополитические выборы, про 40% и за Европу, и за Запад и так далее, это ведь тоже один из таких, ну с одной стороны, интересных парадоксов, но мне кажется, что парадоксальность его связана как раз с тем, что у нас в Беларуси, в белорусском обществе, никогда не было нормальной общественной дискуссии по этому поводу. Потому что я помню эти данные о Чутм-Хаус, в которых все хотят везде сразу, что в принципе невозможно просто ну, по не знаю, формальным признакам и причинам. Но я помню также и данные NESEP, которые в течение там, последних 15, если не ошибаюсь, лет фиксировали ну, вот эту вот динамику в направлении. Отсутствие четкого геополитического выбора в смысле мы в ЕС или мы как бы в союз с Россией. И вот это вот стремление как бы нарастание желания в строительство как бы вот ну, какого-то самостоятельного государства, которое не там, не там. Можно много обсуждать, насколько это реализуемо в современных условиях и в современных ну, реалиях. Да? Как бы можно ли вообще как бы в этом мире остаться как бы между двух вот этих... Ну, чем далее, тем более фронтов, да, как бы, между двух этих как бы, больших геополитических образований. Но то, что у людей как бы, есть такие устремления, это длинная тенденция. Это не явление как бы, 2020 года или еще чего-нибудь. Это то, что сложилось веками. Вот это вот стремление к этому отвечному шляху Абзироловича, оно каким-то образом вот, реинкарнизировалось в 2000-х годах. И чем дальше, как бы, тем больше развивалось. И, ну, как бы, нам надо с этим считаться, вот оно такое. Ну что, Раф, ответишь за Россию теперь. Могу рассказать про Россию, да. Я думаю, что в принципе абсолютно логично, и мы про это долгие сейчас сказали, что повышение до России отбудется в первую очередь, ну, пер, переважно до Владимира Путина, отбудется в первую черву э, среди людей, которые потребуются протест. И по факту, это за последний год отбылось. Вот. Это про это говорили, и это отбылось. Калі казаць, чому вось в наших дасейн, напрыкад, есть 30%, которые говорят, что все ставление пагаршается, але, калі задаешь питание, як все ж таки вы ставитеся, то они не Все с одного застаец великой людей, кто ставится позитивно. И, и что тут важно, что в это пагаршение, звичайно, отбывается у межах агульного э, ставления до Владимира Путина. Например, будешь депр -депр простей зрозуметься, чтобы, люди кажут э, типа поворшился ваше ставление им кажутся так поворшился я как было а бы ставить мы ставимся Дрэйна или ранее мы ставимся до Владимира Путина Дрэйна э, то есть люди которые например э, у их ставление до Владимира Путина поворшился за прошлый год и они все одно ставят до его позитивного ну то бишь им кажут ну нормальный мужик просто пересидел как мясо да то бишь они как это вот такое уехалось, Э, то потому, вот эту ситуацию мы весь час фиксуем уже э, никаких хвалилов. Лишь сказать про э, э, нейтралитет, то я могу только прорекламовать, что сегодня у пресс-клуба «Центр новых идей» презентовал новое доследование про нейтралитет Беларуси, э, я вели радуюсь, на сайт «Центр новых идей» и его загрузить, почитать. 40 сторон а крутым ли мы там посылаемся на социологичные известки которые так само показывают что в принципе белорусам близка идея как быть нечем посередине я я не думаю что оно но является выником шматлика интеллектуальной прации великой, я тут привожу с сподарини Оксаны, что вообще это выник отсутности некой там э, працы, да, чтобы это, как-то, э, поскольку не было размовы, то простить выбраться некий вариант, который посередине, да, чтобы вы за кого, а мы за всех, и как бы и, и шматышым, я думаю, это э, той момент, который требовалось бы проговорить. Правда подобные белорусы при срочно это того же самого але шляхом некой э, больше дружейшей даужейш, работы, але похоже, что мы видим, что эта тема не стояла в остро в белорусском романсе, але белорусы до этого близки с хилом. Дя, дякую, Горяч, могу только додать, что так же можно почитать короткую версию вашего музыкальном исследовании на не только на сайте Центра новых Идей, а то же у Банку Идей каким кем отучим, распросовываем. Я вот нам я там прочитал короткую версию, на вот, мы на написать, заберусь написать рецендию, будет сейчас. А, вот, ну, кстати, да, слушая, слушая, вопрос Юрия и вот рассуждения сейчас коллег, я как возникло ощущение такая, знаете, метафора какой-то не знаю такой личный <laughs> метафора с личной жизнью, что можно к кому-то относиться вот как к человеку действительно, ну хорошо или плохо. Ну, может, этом плохо, а потом что-то сделает, ты к нему еще хуже относишься. Ну, в общем, тоже плохо. Или наоборот. человек сделал, Что то сделал, ты к нему хуже относишься после этого. Ну да, хуже. А в целом нет. Ну, в целом все еще хорошо. Ну, хотя при этом хуже, чем было. То есть, в принципе, да, тут противоречия нет. А отношение, вот да, это вечный популярный среди белорусов ответ, что мы хотим быть одновременно в союзе с Россией и с Евросоюзом. Сейчас подумал, это такой, значит, любовный треугольник, где, например... Все, это, все, все гендерные роли условные, но, например, когда в треугольнике мужчина говорит, что нет, ну, я хотел бы, чтобы там, в идеале, там мне Маша нравится, там, Оля нравится, ну, хочу с ними как бы, обоими вместе жить, значит, с обеими, чтобы у нас было все вместе, и все друг друга любили. И, конечно, это может быть довольно, столь же нереалистично, как и э, идея, ну, быть в одном союзе с ЕС и Россией, но ну, человек же хочет, искренне отвечает, что ну, вот так хочет, было бы неплохо, да, да, конечно, вряд ли получится, но ну, почему бы нет, может что хорошо. А, ну, шутки в сторону, давайте... Вернемся к... Андрей Петрович, к мне кажется, хочет, хочет добавить что-то, да, Андрей Петрович? Я Юрию хотел ответить. А -а -а. Вот, по пожалуйста, по поводу, значит, изменения отношения к Путину. Мое отношение к шашлыку ухудшилось, потому что в детстве я ел прекрасный шашлык в Средней Азии, но я его продолжаю любить как продукт. Это нормальная психологическая схема, которая работает везде. И какой-то, так сказать, неправильности тут, искать ну, не надо. Второй момент. Вот вообще вот эта контрадиктивность по большому, большому, большому количеству примеров является сущностной характеристикой вот сразу посттоталитарного сознания. Например. Ну, и ты, Юрий, прекрасно знаешь эти вещи. Вы за, вы за рыночную экономику, спрашивается в анкете. О, да, конечно. Ну, конечно. А в следующем вопросе спрашивается: должно ли государство субсидировать сельское хозяйство? И человек совершенно искренне отвечает Да. И так далее, и так далее. Вот такая вот противоречивость – это сущностная, так сказать, характеристика. Тут какого-то исключения нет. Именно общественного мнения на данном этапе его эволюции. По поводу особого отношения к России – да, конечно. И здесь работает схема «свои-чужие». Если спрашивать… В ценностном смысле отношение к ценностям России или э, к ценностям Запада, э, отвеча, ни, никто не формулирует вот, из респондентов подробно, что такое российские ценности или там славянские ценности и так далее. Но когда спрашиваешь о, об отношении к России, то Россия находится в схеме свои и чужие позиции своей. Вот этом, в этом, так сказать, специфика отношения. Спасибо. Да, по поводу Европы и Запада 40 на 40, вот прозвучала цифра, я, к сожалению, не успел, я отходил, говорилось. Значит, 40 на 40 это было до 2004 года. До 2004 года. Вот это была такая стабильная характеристика бивекторное геополитическое массовое сознание. Сейчас идут колебания, очень сильные подъемы были в сторону России и так далее, и так далее. И вот это вот на уровень всегдашней константы вот этой вот 40 на 40 бивекторности мы еще не вернулись. Но кажется, движение, динамика идет в этом направлении. Спасибо. Спасибо. И, Оксана, вы еще хотели добавить, пожалуйста. Да, я вот понимаю, что это не тема сегодняшней дискуссии, но, к сожалению, не смогу не отреагировать. Но я зацеплюсь за то, что Андрей Петрович говорит о том, что вообще очень большая ответственность на самом деле за общественное мнение, в том числе лежит на социологах, который формулирует вопросы, которые не ставят в анкету. Поэтому если вы сформулируете вопрос, хотите ли вы быть одновременно в Европейском союзе и в союзном государстве, то люди вам на него как-нибудь да ответят. Они ответят, да, нет, не знаю, все может быть по-разному, но ответственность за формулировку такого вопроса лежит на вас, а не на них, потому что они в любом случае вынуждены вам отвечать. Но дело не в этом. Дело в том, что э, вот э, это... Странное отношение белорусов к собственному геополитическому самоопределению, это не только ну, не, это не, это не -то взрослая или не позиция. То, что у нас нет дискуссий по этому поводу, это наша большая беда. Но у нас есть большая интеллектуальная традиция про это. И не нужно относиться к этому как к просто там блаже, нежеланию выбирать, желанию остаться как бы там посредине всего и прочего разного. Потому что кроме Абдироловича, конечно, который, конечно, наша там история, не знаю, есть Владимир Мацкевич, есть Бобков, есть Акудович, как бы, то есть есть целая плынь в современной философии, которая закладывает как бы, ну вот, возможность думания Беларуси как таковой и возможность ее существования как бы как отдельного культурного, цивилизационного как бы, объекта. И я бы не относилась к этому ну, снисходительно, да, снисходительно, как к какой-то невзрослости как бы, белорусского общества. Потому что ну, это наша взрослость, она просто еще требует, не знаю, там осмысления, додумывания, допродумывания, договорения как бы, ну и согласия всеобщего. Вот и все. Но я понимаю, что это не сегодняшняя дискуссия, просто не сказать об этом было невозможно, извините. Спасибо. Нет, да. спасибо, и все, все нормально. Аж, в общем, как, как говорил, с, таким, да, с, с, с такой приятной известной социологией, как сегодня, еще в, в, вполне ожидаемо, что в дискуссии мы будем у, уходить от первоначальных вопросов. Для того она и есть, чтобы можно было а, разные темы обсудить, конечно. Ну, есть, а, еще, есть еще в чате. А, да, я вижу. Ведеева. Мария, да, Мария Евгениева, привет. Да, привет-привет, подключайся. Здравствуйте, спасибо большое, очень социологическую точку зрения было интересно послушать, потому что я, как Регор, тоже больше из международной политики. У меня такой вопрос вот. Последнее время очень много стало от каких-то публичных публикаций, выступлений, которые как бы непонятно кого имеют своим объектом. Я вот сейчас, например, ну, кроме этого опроса, который мы обсуждаем, имею в виду последнюю статью Суркова, перед этим была статья Медведева, перед этим статья Путина, в выступлениях, когда, например, Лукашенко дает интервью BBC и прямо, в общем-то, не обращается к Путину, но какие-то такие посылы дает, как сейчас принято говорить, тролли того там в каких-то моментах. Вот, вот эти все вещи, как вы считаете, кого они имеют объектом? Кто должен быть главным слушателем? То есть, если мы предполагаем, что этот слив сома он был сделан специально и имел целью на кого-то произвести а, определенный эффект или что-то кому-то показать или довести, то вот кто, должен, кто этот человек, который должен это услышать? То есть это общество, это белорусы, это россияне, это сам Лукашенко. Ну, то есть вот на кого направлены такие вещи? Ну, вот а суркова там я, например, привела, потому что тоже все обсуждают его статью, и мне вот ну, это как бы не относится к теме, но если кому-то интересно, как вы считаете, например, это он это говорит Путину, то есть он для Путина это пишет, например, что вот верните меня назад в политику, или он говорит это, например, украинскому руководству, то есть, ну вот кто является главным объектом таких информационных влияний. Спасибо. Да, спасибо, спасибо за, спасибо за вопрос. Кто из наших спикеров готов, готов пробовать начать отвечать? Поскольку вот Геннадий Геннадий Морчин сам в чате совсем должен был отклоняться, так что, в общем, на Наргора, Оксану и Андрея остается необходимость отвечать. Я могу начать, в принципе. В принципе, давай. Конечно же, хойдам очень много разных происходит за таких сообщений, наверное, нету тут какого-то одного конкретного получателя, и вряд ли может кто-то отыскать. И я вообще считаю, что скорее такая то общая инерция, что во многом мы находимся в состоянии инерции, когда происходят какие-то события, которые просто происходят. То есть этот слив, я не думаю, что он произошел из-за того, что кто-то хотел каким-то образом именно чтобы Александр Большенко посчитал в целом Скорее, просто кого-то это упало. Я не знаю, конечно, точно, да но вот как мне кажется, да, что это просто кому-то упало в руки, и кто-то подумал, почему бы этим не поделиться. Да, и если это интервью с журналистом BBC, да, там были какие-то вещи, которые были направлены к на каких-то людей, но я не думаю, что они были там целенаправленными. Да, то есть, и что Александр Лукашенко сидел во время интервью и думал, как, что он хочет кому-то сказать какими-то конкретными словами. То есть, там, мне кажется, было все достаточно сумбурно да, и не очень тоже в какой-то степени структурировано. Поэтому, мне кажется, что мы сейчас просто... Я не вижу тут какой-то общий, какой-то какой волны, да, какой-то кампании, каких-то конкретных вещей. Да, дя Оксана, Андрей, если что, добавить? Ну, ladies, ladies first. Да. Ну, мне, честно говоря, трудно что-то сказать по этому поводу. Судя по тому, что до меня эти посылы в основном не дошли, они были направлены явно не мне. Ну, понятно, что много всяких игр сейчас ведется, и... Ну, не знаю, это не моя сфера компетенции, анализировать посыл Суркова кому-нибудь, возможно, это важно, как бы, но мне тяжело как бы, об этом считать. Поэтому, ну, не знаю, там наше внимание сейчас направлено в основном на процессы, которые происходят там, в Беларуси, внутри Беларуси и вокруг Беларуси. И как бы, те сигналы, которые мы там легче можем прочитать, поэтому я, к сожалению, про это ничего сказать не могу. Спасибо, Оксана. Андрей. Ну, я имел в виду, кратко прокомментировать не по поводу Суркова, а по поводу вот этого исследования в ЦИОМа, которое мы обсуждаем. Значит, и в данном случае можно так сказать, говорить о нескольких целевых группах. да, И это можно на два кластера разложить. Первая группа – это рассчитываемая, да, или... Сознательно, сознательно ориентированная целевая группа данного цифрового месседжа, социологически цифрового месседжа – это топовая точка белорусского истеблишмента. Надеюсь, я понятно выражаюсь. Но дело в том, что всегда возникают в любых месседжах непредполагавшиеся группы или группы там не знаю целевые группы побочного воздействия и вот здесь две группы так сказать, стихийно сформировались применительно к тому цифровому месседжу который пришел через слив не утечку слив в циома. значит номенклатура то есть средний уровень белорусского истеблишмента, вот. Ну и как бы номенклатура, посмотревшая на это, может подумать, а стоит ли так уж, значит, это упираться, если в Кремле вот мысли изменяются. И так можно подумать в результате вот этого опубличивания, что мысли в Кремле изменяются. Вот. А вторая не предполагавшаяся социальная группа – это целевая группа, это оппозиция, которая как каким-то образом могла, ну если угодно, вдохновиться этим обстоятельством. Вот в Кремле понимают, что, так сказать, в Беларуси не так как это официально информационно подается. Такой комментарий. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, я вижу, Оксану, руку это в прошлом раз или сейчас, вижу, хочешь, что добавить? Нет, это сейчас, да, я бы вот добавила к интерпретации Андрея Петровича, потому что она, в общем-то, возможная, и вот э, я опять занимаюсь не своим делом, в смысле того дела, которого я не люблю, вот этим mm -hmm. размышлением конспирологическими про всякие сигналы и прочее разное, но мне кажется, что даже в наших размышлениях о конспирологических сигналах мы вот уже год как бы ходим по кругу. Это я просто возвращаюсь к, ну, там, к своему тезису по поводу того, что мне кажется, что ситуация в Беларуси, она такая вот, ну как это, замерзла, да. Вот она на год уже замерзла. Происходит очень много действий, к сожалению, эти действия для многих людей небезопасны, то есть мы как бы наблюдаем там... И репрессии, и давление, и вот этого всего. Но тем не менее, сущностно, по сути, ситуация ни разу не меняется. То есть все игроки, которые в ней участвуют, они все ведут себя примерно одинаково и все, ну все повторяют свои собственные действия. И это связано как бы не только со сторонниками изменений, со сторонниками протеста, которые просто как бы гнут свою линию, не только как бы с режимом, который гнет свою линию, но в том числе и вот с этими сигналами, с какими-то попытками что-то изменить. Потому что ведь мы наблюдали это за этот год, за полтора года уже не раз. И это вот такие совершенно ну, однотипные, однотипные ходы, которые как бы, вот все применяют в попытках как-то сдвинуть ситуацию как бы с места, а она все никак не двигается. Но это так, просто рефлексия на то, что Андрей Петрович говорит. Я да, вот как я раз это. об этом сейчас, извините, я, я как раз об этом и спрашивала, вот то, что Оксана, вы говорите, что ну вот как бы кажется просто, что это все перешло в плоскость, когда лидеры что-то высказывают и непонятно, ну, то есть, либо печатают, и непонятно, к кому это обращается. То есть, если раньше это все проходило по каким-то каналам, которые были не так на виду, по крайней мере, то сейчас это все как какой-то, вот, ну, либо это, мне может быть, кажется, Поэтому вот я об этом и спрашивала. Либо это все в какой-то вышла такую плоскость, когда это вот все остальные начинают обсуждать, а кто что кому хотел сказать, на кого это было обращено, и ну в общем так, кто кому какие посылы посылает. И сюда же, например, вот ну если вы следите Лавров, то есть, МИД российский опубликовал дипломатическую переписку, то есть это тоже как бы такое, чего раньше не было, ну вот какие-то, вот все как-то вышло, в общем-то, очень публично, вот поэтому вот, я и, и спрашивала, собственно. Спасибо большое за ответы. Говорю, спасибо, действительно, да, мне кажется, в этом плане иногда сигнал, вот как-то разосли переписка. иногда, да, иногда интересно посмотреть не только в то, что было в той переписке, но, в общем, даже, да, да даже не читая эту переписку, уже, в общем, некоторое Впечатления Лаврова, например, от коммуникации с американскими партнерами, что, в общем, ясно, он сливает какие-нибудь впечатления. Хорошо, есть ли у нас еще это вопрос вопросы? Я видел, там, Валерий Иванович то камеру свою включал, так что, если бы Валерию хотели бы что-нибудь добавить, пожалуйста. Вот. Или есть у нас, в принципе, вопросов? Или есть, да, Валерий Иванович, видимо, Добрый вечер. Да, если можно, одну реплику. Конечно, Валерий Иванович, Конечно. Мне кажется, что этот слив в целом идет в том же ряду, что и заявление Путина, призыв его к тому, чтобы Лукашенко вступил в диалог с оппозицией. То есть это отражение, мне кажется, серьезного напряжения в отношениях между Минском и Москвой из-за того, что Минск не выполняет договоренности о транзите власти, которые были достигнуты в сентябре 2020 года в Сочи. И таким образом, такими уколами, тонкими или грубыми, Москва хочет побудить Лукашенко выполнять эти договоренности. Ну вот моя точка зрения, смысл вот этого слива. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Если я вот вижу, вижу Андрей Кивайта, вы хотите туда еще вербально прокомментировать эту мысль? Просто четкая, понятная, э, аккумулированная формулировка. Рад за коллегу. Валерий Валерия Ивановича все мы любим, это правда. Оксана? Ну, вот Я, к сожалению, не верю в то, что эти сигналы, любого подобные сигналы со стороны Москвы, это сигналы к реальному диалогу в Беларуси, реальным переговорам в Беларуси. Никакого диалога сегодня в Беларуси невозможно, возможно только переговоры. Я вам напомню, что на сегодняшний день в Беларуси 884 полет заключенных, и это только то, что по данным правозащитных организаций, и, как мне кажется, Москва – это не тот гарант демократических переговоров, как бы, которого мы можем ожидать. Поэтому то, что Москве нужно успокоение ситуации в Беларуси, возможно, в каком-то виде транзит власти, ну, как это, я бы сказала, я бы называла это словом нормализацией. Я бы не называла это ни диалогом, ни переговорами, ни движением к нашему общему демократическому будущему. То, что в Москве нужна нормализация ситуации, это очевидно. И то, что такого рода вещи, в том числе, могут быть сигналами к тому, что здесь как-нибудь надо навести порядок. Это, как бы, тоже, наверное, да. Но я бы не делала ставку на то, что это призыв к реальным переговорам Лукашенко с реальной оппозицией, а не с тем, кто будет выставлен ей на замену и в каком-то имитационном процессе будет участвовать. Вы знаете, у нас есть на это прецедент. Спасибо. Да, спасибо, Оксана. Я вот сейчас подумал, тоже такое, спонтанная мысль, что э, во многом же, кстати, вот можно же призыв к диалогу с позицией воспринимать не только, как вот, отреагировал Лукашенко, что, мол, вот, когда Путин с Навальным начнет говорить, э, что, конечно, теперь это, видимо, новое синоним, когда рак на горе свистит, да, вот, когда Путин с Навальным строит диалог. Э, но во многом, да, это можно еще трактовать, как, кстати, призыв к такой условному трансформации вот белорусской политической повестки в сторону российской, Потому что вот Путин же там проводит регулярно диалог там, с Зюглановым, Жириновским встречаются. Они вполне нормальные люди, вот, в тюрьмах не сидят, а в парламенте сидят, вроде как будто вот оппозиция. И с одной стороны, всем понятно, что это не Навальный, но с другой стороны, в итоге мы видим, что российская политическая модель сложнее и, в итоге вероятно, устойчивее, чем белорусская, потому что вот, не вызывает таких протестов потому что, по идее, может быть, можно толковать, кстати, с Путина, и в том ключе, что надо белорусскую модель приближать к российской, и это, конечно, не делает ее демократичнее, но, наверное, да, делает более и более устойчивой, и более понятной для Кремля, с чем Кремлю, наверное, было бы легче взаимодействовать, понятней, чем с тем, что есть в Беларуси сейчас. Окей, есть ли у нас еще из наших гостей желающие вопросы или комментарии свой добавить? И если нет, то мы можем постепенно и завершать, потому что, мне кажется, мы сегодня очень много важного обсудили. Мне кажется, ситуация с, с, с опросом в ЦИОМа, и как, и что, и почему, конечно. Хотя мы все еще не знаем правды, но как минимум версии их обсуждения стало явно больше, и все стало понятней. Поэтому я бы хотел сказать... Большое спасибо тогда всем нашим сегодняшним спикерам, кто согласился пожертвовать свои полтора часа днем или вечером на такую дискуссию. По-моему, получилось очень любопытно и интересно. Да, вот Антон присылает в чат приглашение на презентацию также Белорусского ежегодника. Действительно, в пятницу ежегодник наконец будет презентован. Такая традиционная работа Белорусского аналитического, аналитического сообщества. По итогам, по итогам прошедшего года, и в этом году по понятным причинам презентация затянулась, и многие и авторы, и редакторы ежегодника, включая нашего коллегу Валерию Костюгову, до сих пор за решеткой, но тем не менее презентация ежегодника пройдет, поэтому в пятницу всех приглашаю регистрироваться, в то же время, что и наша сегодняшняя дискуссия это будет. Поэтому, да, еще раз всем спасибо за участие, спасибо всем гостям, которые задавали такие замечательные вопросы. Это позволило нам в том числе обогатить нашу дискуссию. И в таком случае всем спасибо и до новых встреч. Спасибо, спасибо. это не жертва, это вклад. Да, как, как можно говорить, инвестиции, Инвестиция в интеллектуальную дискуссию. Да. И я не белорусская аналитическая мастерская, а Варшавский университет. Это так. Андрей, это просто Андрей. Рада была всех видеть свидания. Да, взаимно. Всем счастливо.